Здравствуйте, мои хорошие! С вами я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Мы сегодня с вами поговорим о мочекаменной болезни котов и циститах кошек. Болезнь довольно распространенная, очень часто обращаются. Разберем все по порядку. Расположенность такая, вот, генетически переходит от бабки, от прабабки, от прадеда, от всех этих вот других к потомству. Вот, это одна сторона дела. Вторая сторона дела, и самое основное, это неправильная, несбалансированная по витаминно-минеральным э, компонентам, в частности, несбалансированность по кальцию и Вот, если вы кормите кота молоком, если вы кормите кота рыбой, Ждите через год, полтора-два, у всех там по-разному, мочи каменную болезнь. Категорически нельзя давать коту рыбу и категорически нельзя давать коту молоко. Кисломолочное можно, пожалуйста, кефир, бифидок, простоквашу, творожок, сметану. Все это, пожалуйста, сколько угодно. Это замечательно приготовленное. И он усваивает и переваривается, и все прекрасно, и без всяких последствий. Вот, молоко, там немножко другое. Вот Рыба содержит огромное количество фосфора. Если у животного нарушается кальций-фосфорное равновесие, фосфора больше, кальция меньше, все, жди камней. В почках жди камней в мочевом пузыре и жди мочекаменную болезнь. Песок там и все такое и прочее. Все проблемы. Основные симптомы. Вы стали замечать, что ваше животное чаще стало ходить на горшок, скажем так. Вот. Учащенное мочеиспускание. Ладно, заметили. Затем, через какой-то промежуточек времени, вы стали замечать, что эти мочеиспускания становятся болезненными. Заметили. Затем вы стали замечать, что эти мочеиспускания затруднены. То есть, животное подолгу сидит и может во время мочеиспускания кричать. То есть, болезненно. Все. Хватит ждать, ничего делать не надо, кроме как кота в охапку и в ветеринарную клинику. Врач обследует животное, вот, ставит диагноз или означает лечение. Опытный и грамотный врач справится так, значит, то поставит диагноз мочакам или болезнью. Если уж будут сомнения у врача, то э, отправят на УЗИ, но ну, это вопрос диагностики. Сейчас это диагностируется, и очень неплохо. Болезнь неприятная, она, значит, надолго, но болезнь лечится. Вот. У меня были случаи, что кот ходил по три раза, а вот вылечишь, все нормально, все хорошо, посетители довольны, коту радостно, все хорошо. Через год-полтора, как только нарушение в кормлении происходит рецидив, повтор, опять. Вот. Опять лечишь, вылечишь, все хорошо, дашь рекомендации, и вот тогда трех раз было. Ну, в течение там, допустим, четырех лет рецидива. Ну, это редко. А так в основном болезнь лечится и потом профилактируется. Если вы кормите кормами коммерческими, то э, при обнаружении, при постановке диагноза, что у вас очень каменная болезнь, есть э, корма разных фирм, они а разных фирм. Есть корма уринарии. То есть, вам уже необходимо посадить животное, скажем так, посадить на лечебный корм. Очень неплохой и очень неплохо себя зарекомендовал. Вот. Это будет и профилактика, и как бы он и кушает, ест, питается, и э, лечит сам себя. Вот. Профилактика мочекаменная. А то, и, а то и лечение в легкой степени, есть. Ну, конечно, с медикаментами. Если я полечил его кота, и потом посадил этот корм, то и он весит его с удовольствием и хорошо, то никакого рецидива можно не ждать. У кошек чаще всего, чаще всего бывают циститы. Воспаление уретрита, циститы, вот, нефриты, пилонефриты, ну, как и у котов. У котов очень каменная, а у кошек чаще всего цистит. Вот. Воспаление мочевого пузыря, вот, это тоже лечится, вот, препараты почти одни и те же, вот, и главная профилактика. Вот на этом заканчиваю свое выступление. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.